Итак, добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня тема нашего мероприятия – это электронная подпись физического лица, практика применения и безопасность. Меня зовут Максим Букин, я директор удостоверяющего центра. Вебинар проводим совместно с нашим партнером компании «Актив» и второй ведущий вебинара – это Владимир Иванов. Он подключится с своим выступлением во второй части вебинара, расскажет нам про технические аспекты и безопасность использования электронной подписи. Что хотелось бы рассказать сегодня. События последнего времени, это пандемия и переход на удаленку, сильно ускорили процесс цифровизации в нашей стране. И потому интерес к электронной подписи со стороны граждан сильно возрос. Однако каждый день, общаясь с клиентами, я и мои коллеги, и партнеры, так как ведем диалоги со многими, поняли, что информация об электронной цифровой подписи или электронной подписи у наших сограждан мало, а также нет понимания, как ее использовать, способ защиты от мошенничества и все аспекты, которые необходимо соблюдать, когда ты становишься владельцем данного инструмента. А, поэтому а, мы решили провести данный вебинар и начнем с общей информации об электронной подписи, где ее можно применить, а потом плавно, как я уже сказал, перейдем к вопросам безопасности. Так, немного, пару слов буквально расскажу про... Корус Консалтинг СНГ. Это компания, которая занимается электронным документооборотом, сервисами сдачи отчетности, разработкой под нужды банковского сегмента, ритейл-сегмента. В общем, все аспекты бизнеса, которые можно закрыть теми или иными продуктами, мы готовы закрывать. И, конечно же, в состав компании входит аккредитованный удостоверяющий центр, который... За время своей работы более десятилетнего опыта выдал уже более 1 миллиона квалифицированных сертификатов электронной подписи. Работу осуществляем мы по всей территории нашей страны. Предлагаем сервис автоматической настройки рабочего места, онлайн-проверки всех данных без необходимости каких-либо дополнительных подтверждений. Предлагаем изготовление сертификата в день обращения. Также имеем большой опыт обеспечения как глав регионов, так и глав крупнейших компаний нашей страны а, квалифицированными сертификатами электронной подписи. Наша компания входит в группу компаний Сбербанка и являемся одним из участников так называемой экосистемы Сбербанка, где происходит а, проработка и организация а, цифровых сервисов для нужд бизнеса и нужд граждан, которые перекрывают практически многие... Все, наверное, пока сложно сказать, но многие потребности как бизнеса, так и физических лиц. Итак, пойдем дальше уже по теме вебинара. Из чего же состоит электронная подпись? Для начала расскажу, что это за инструмент и какие, какие составляющие входят в него. Конечно же, электронные подписи, согласно действующему законодательству, об электронной подписи бывают трех форматов. Это простая подпись, усиленная неквалифицированная, усиленная квалифицированная. Но сегодня наш вебинар в большей степени состоит из, не больше даже в основном, из рассказа о квалифицированной электронной подписи. Поэтому на двух других я останавливаться подробно не буду. Если у вас вопросы есть, вы их можете задать в чат. И в конце вебинара мы с Владимиром прокомментируем их. Итак, квалифицированная электронная подпись. Не буду говорить близко по закону, нормативные акты вы сами можете прочитать. Скажу, что это по-человечески. Это цифровой аналог собственноручной подписи, который подтверждает принадлежность конкретному человеку. И, соответственно, электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписи, имеет юридическую силу, равнозначную документу, который вы подписали бы на бумаге. Теперь о составных частях. Каблифицированная электронная подпись – это уже результат того, что вы совершили, а для этого вам необходимо иметь инструменты, которые на слайде у меня перечислены. Это ключевая пара. Состоит она в первую очередь из открытого ключа, закрытого ключа. Это ключ подписи, ключ проверки подписи. Закрытые ключи и открытые записываются на защищенные носители, который как раз партнер Наш в лице компании «Актив» производит, это носители RUTOKEN, и выполнены они, как правило, в общепринятом или обычном состоянии, это USB-носитель. Они также бывают и на смарт-картах, и в виде брелоков, но большинство свое – аналог флешки, который обеспечивает безопасное хранение ключевой информации и аутентификацию пользователя. Закрытый ключ – это аналог личной подписи человека, если совсем простыми словами это объяснять. То есть с его помощью происходит подписание документа, и поэтому доступ должен быть у него ограничен только конкретному лицу. Открытый же ключ уже используется вашими контрагентами для проверки подлинности электронной подписи. Что касается носителей, как я уже сказал, это USB-устройство, формат хранения – Обеспечивает ее персональное использование. То есть наноситель не достучаться без помощи пин-кода, то есть ключики ваши находятся под надежной защитой, когда там хранятся. И если вы потеряете его, есть э, больше безопасности для того, чтобы тот, кто его найдет, не смог воспользоваться вашей, вашей ключевой парой для каких-то там мошеннических схем. А, еще один важный а, инструмент, входящий в состав. А, данного функционала – это сертификат, э, квалифицированный сертификат электронной подписи, который выдается аккредитованным удостоверяющим центром. Он подтверждает факт принадлежности электронной подписи конкретному лицу и наличие у него соответствующих полномочий на подписание. Э, сертификат требуется для осуществления большинства операций с... Э, юридически значимыми документами, такие как сдача отчетности в госорганы, передача первичной бухгалтерской документации. Для физических лиц это актуальная тема в последнее время, которая набирает обороты, это участие в электронных торгах и торгах по банкротству, подписание договоров и многие другие аспекты, которые я расскажу вам чуть подробнее в следующих слайдах. Что, что еще можно сказать про сертификат? Это... Аналог некого паспорта информационной системы, который сохраняет в себе все сведения о владельце сертификата, срокового действия, номер сертификата в нем также, а также информация о том, какой удостоверяющий центр данный сертификат издал. Так, следующий слайд у нас говорит о том, как получить электронную подпись. Здесь немного подробнее остановлюсь на этих моментах, потому что он на самом деле вызывает много вопросов. Судя по тем звонкам, которые поступают в наш контактный центр, и в диалогах с клиентами слышим о том, что есть непонимание, есть боязнь определенная. Для того, чтобы получить электронную подпись, необходимо обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр. Выбрать его можно путем просмотра страницы регулятора. Регулятором данной деятельности является Минкомсвязи России. И на данном сайте данного регулятора опубликован перечень удостоверяющих центров, которые выдают данные инструменты, в том числе наш удостоверяющий центр Курс Консалтинг СНГ» входит в данный реестр уже более 10 лет, как я уже говорил, и обладает всеми полномочиями полномочиями по изданию и выдаче квалифицированных сертификатов. Сертификаты мы выдаем для всех категорий граждан, как для физических лиц, так и юридических, индивидуальных предпринимателей, ну и для всех сфер необходимых, необходимой жизнедеятельности того или иного субъекта. Итак, чтобы получить сертификат, вы обращаетесь в аккредитованный удостоверяющий центр и предоставляете следующие документы и данные. Для физического лица это необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность. Для граждан РФ это паспорт Российской Федерации, а также предоставить э, сведения номера ИНН и номер СНИЛС. Для ускорения процесса вы можете предоставить также копии этих документов, чтобы они э, в, случае для, в случае недоступности э, сведения государственных реестров мы после того, как получаем данные от вас обязаны эти данные проверять через сервисы госуслуг так называемые сервисы межведомственного взаимодействия это МВД ПФР и налоговая служба в случае их недоступности мы сможем принять у вас документы и позднее проверить эти данные Итак, вы обратились в удостоверяющий центр, вам объясни, объяснили свою потребность, для чего хотите использовать сертификат, после чего менеджер вам объяснит, какие, какие данные необходимо предоставить и какой набор услуг необходимо приобрести. Итак, формируется заявление на основе тех данных, которые вы предоставили, и вы получаете те инструменты, о которых я говорил ранее, в виде носителя, записаны на него ключевой пары и сертификата. Также для использования электронной подписи вам необходимо будет средство криптографической защиты, которое осуществляет как раз процедуру подписания документов. Данные средства также наш удостоверяющий центр вам поставляет. Мы работаем с нашим партнером в лице компании Криптопро. Средства, соответственно, предлагаем Криптопро CSP. Это средство устанавливается в виде дистрибутива, вводится лицензия, либо она идет в составе сертификата, либо вводится отдельным документом, и вы можете приступить к использованию данного инструмента в своей работе или в своей жизни. Следующей темой, следующим слайдом у нас будет рассказ о дистанционных методах идентификации заявителей, которые были введены в июле текущего года. Изменение законодательства сильно претерпело наш текущий закон, по которому мы работаем, это 63-й федеральный закон об электронной подписи, и одним из его изменений это появилась возможность удаленных методов идентификации. Как я уже рассказывал, можно очно прийти в удостоверяющий центр и провести всю процедуру непосредственно, в офисе, либо появились новые методы, которые активно сейчас внедряются и будут внедряться еще дополнительно. Пока что, на мой взгляд, единственным удобным и опробированным методом является использование действующего сертификата. Если вы ранее уже получали квалифицированный сертификат электронной подписи, и он у вас еще действует на настоящий момент, вы сможете с помощью него удаленно идентифицироваться и получить новый сертификат электронной подписи. Следующий метод – это метод идентификации с использованием заграничного паспорта Российской Федерации, который содержит в себе чип с биометрическими данными. Данный метод пока что в рынке не сильно получил распространение. Ждем сейчас в настоящий момент рекомендаций по тому, как это применять, и продуктов, которые могли бы закрыть данную потребность, то есть если у вас будет такое желание, можно будет идентификацию с помощью данного инструмента проводить, но он пока широко не распространен. Я еще раз повторюсь, как только данные инструменты будут широко применяться в рынке, они, конечно же, будут всеми аккредитованными удостоверяющими центрами тиражироваться и доводиться до сведения пользователей. Следующий метод – это возможность удаленной идентификации с помощью единой биометрической системы и системы, так называемая единая система идентификации и аутентификации, которая вам знакома больше как портал госуслуг. Вы там многие зарегистрированы и используете для своих целей это, этот инструмент. К сожалению, в настоящий момент тоже пока что не имеем э, достаточной информации о том, как данные инструменты применять. Регулятор нам включил это, эту возможность как опцию, но дополнительных разъяснений пока не получено. И э, как инструмент пока, к сожалению, не применяем его. Но я думаю, что это дело ближайших месяцев. Как только будут необходимые разъяснения получены, мы данный инструмент сможем предложить своим клиентам, и мы, и другие аккредитованные удостоверяющие центры. Тем самым, еще раз подытожу, не только очно можно получить сертификат электронной подписи, но и также удаленно пройти идентификацию и получить сертификат. Как правило, это делается на ресурсах удостоверяющего центра в веб-интерфейсе. Это либо личные кабинеты, либо страницы, с помощью которых данные сервисы проходят, проводят идентификацию. Итак, перейдем к методам применение сертификатов электронной подписи и какие задачи можно с помощью нее решать. Я еще раз повторюсь, перед тем, как начать, рассказывать сферы применения, что электронная подпись – это уже результат свершившейся деятельности. То есть это то, что вы сделали, проставили под документом. То есть вы подписали документ, и под ним сформировалась электронная подпись. То, что вы получаете в удостоверяющем центре – это сертификат, и с помощью которого вы проходите потом идентификацию для ваших контрагентов. Итак, основным из в принципе сервисов, где применяется электронная подпись физического лица, это портал госуслуг. В последнее время многие из вас уже получали какие-то льготы на данном портале и проходили идентификацию с помощью него. Сделать это можно было с использованием подтвержденной учетной записи, а свою учетку, соответственно, на портале госуслуг можно подтвердить несколькими способами. Это либо личное обращение с документом, удостоверяющим личность и с НИЛС в центры обслуживания, либо через сервисы онлайн-банков, таких как Сбербанк, Тиньков, ВТБ и ряд других банков, которые дают возможность из-под личного кабинета владельца, пройти также идентификацию на портале госуслуг. Ну и одним из удобных инструментов для идентификации, конечно же, является сертификат квалифицированной электронной подписи. С помощью него вы можете пройти идентификацию на портале, и после чего учет, учетная запись ваша становится, становится авторизованной, и вы можете ее полнофункционально использовать для всех нужд, которые у вас есть, и те возможности, которые на сайте госуслуг представлены, можете в полном объеме использовать. Как это делается, в двух словах тоже остановлюсь. Если, ну, так как эти вопросы возникали, хотелось бы их немножко осветить. Для этого необходимо иметь весь набор инструментов, которые я сказал ранее, в виде ключевой пары, которую вы получите в удостоверяющем центре, либо оформите удаленно, самостоятельно сертификат электронной подписи и настроите рабочее место для функционирования данных средств, после чего вы выберете на портале госуслуг способ идентификации с помощью электронной подписи и пройдете идентификацию путем выполнения подсказок, которые будет отображать портал госуслуг. После чего, как после того, как вы авторизовались и прошли идентификацию на портале, вам открываются все возможности его и обращение в органы власти, которые разместили уже функциональность на данном веб-интерфейсе. Итак, еще одним из удобных и необходимых инструментов, где можно было бы применить сертификат электронной подписи, является Федеральная налоговая служба, так как данный орган имеет отдельный интерфейс, веб-интерфейс, можно проходить идентификацию также непосредственно на нем, либо путем подтверждение ранее пройденного вами на портале госуслуг, то есть вы сможете сквозную авторизацию пройти на налог.ру. Что можно сделать здесь на данном ресурсе с помощью сертификата электронной подписи? Как я уже сказал, это подтверждение учетной записи можно осуществить подачу декларации 3НДФЛ для возврата налоговых вычетов и ряд тех действий, которые дополнительно налоговая служба открывает для граждан, которые выполняются только путем подтверждения и идентификации, дополнительной идентификации и волеизъявления гражданина. То есть все возможности сайта налог.ру, которые открываются для физического лица, также закрываются с помощью квалифицированного сертификата электронной подписи. Так, еще один инструмент, который, вернее, портал, с помощью которого выполняется ряд операций, является портал Росреестра, это сделки с недвижимостью физических лиц. И регистрация на данном портале и выполнение действий в нем также возможно осуществлять с помощью сертификата электронной подписи, действия, которые там осуществляются также, на данном слайде перечислены, это выписка из ЕГРН, осуществлять сделки с недвижимостью в случае проведения их через кредитные организации, так как в с недавнего времени сделки с недвижимостью в электронном виде были запрещены определенными нормами закона. Если вы предварительное одобрение на это не даете, то... Они невозможны. Возможно, они лишь, если вы проводите их непосредственно через кредитную организацию, то есть через банк, когда вы оформляете ипотеку и э, иные кредитные продукты, которые необходимы э, участию недвижимости, либо новый, который приобретается, либо залоговая, которая э, остается в залог кредита. Еще одна из возможностей – это получение выписки из фонда государственной кадастровой оценки и получение данных по результатам проведения землеустройства. Так, следующий, тоже немаловажный аспект – это… Порталы, возможности работы с госпорталами. Что это дает для физического лица? Это же, конечно же, обращение 24 на 7, то есть круглосуточное обращение за любыми госуслугами, в отличие от очной явки, которая ограничена часами приема. При передаче данных через порталы и подписании документов, это защита всех данных, которые происходят путем подписания документов. Экономия времени, конечно же, это отсутствие ожидания в очередях или подготовки очных документов. И актуальные на сегодня это отсутствие контактов дополнительных, которые происходят путем очного посещения, когда дистанционно вы можете из любой точки мира или страны подать необходимое обращение и получить услуги, которые вам необходимы. Еще важный момент, на который по обращениям при подготовке вебинара просили остановиться, это электронная подпись для самозанятых. Эксперимент по самозанятых, который прошел в рамках федерального закона 422, был проведен удачно, и в 2020 году территорию расширили и подключили ряд регионов, помимо Москвы и Калужской области, там Республика Татарстан участвовала, расширилась еще на ряд регионов, такие как... Санкт-Петербург, Волгоград, Ленинград, Ленинградская область, Омская, Ростовская и ряд других областей, которые, в принципе, можно дополнительно посмотреть в этом законодательном акте. Это федеральный закон 428. Открылась возможность взаимодействия с помощью квалифицированной электронной подписи. Такие возможности, как... Взаимодействие с контрагентами с путем подписания документов удаленно. Данный сервис дает возможность вам, вернее, данный законодательный акт дает возможность вам выступать как физическое лицо и предоставлять ряд услуг своим контрагентам, не открывая на то дополнительных юридического лица или индивидуального предпринимателя. Наша компания дополнительно для обеспечения данной возможности предоставляет не только квалифицированную электронную подпись, у нас есть такой инструмент, как конструктор договоров. То есть вы при взаимодействии с своими контрагентами или с поставщиками или с получателями можете сформировать без участия юристов необходимую форму договора или соглашения которые сможете подписать в дальнейшем квалифицированной электронной подписью. И для этого также есть дополнительный сервис, который у нас реализовывает возможность обмена юридически значимыми документами. Это не сервис операторов IDO, это отдельный сервис, который в простой форме дает подписать и обменяться документами. И данные документы, что еще немаловажно, они будут признаны, как я и ранее говорил, юридически значимыми, и неотрекаемость от них будет высока. Об этом Владимир подробнее расскажет, как неотрекаемость документов проверяется. На технических моментах я тогда не буду останавливаться. Еще одна важная задача, которую уже упоминал сегодня, это, конечно же, участие с помощью квалифицированной электронной подписи в торгах. Хорошими примерами были приобретения по выгодным ценам, особенно на торгах для банкротства, земельных участков, квартир, автомобилей и други, другого имущества, которое изымалось кредитными организациями должников. Для того, чтобы восполнить свои бюджеты и ту финансовую ответственность, которая была возложена на заемщиков, с торгов часто уходят эти лоты по выгодной цене, и квалифицированная электронная подпись дает такую возможность. Это при Притом данная возможность распространяется на всю территорию нашей страны. Вы можете находиться в одном городе, приобрести недвижимость или другое имущество в другом регионе совсем и получить его потом либо доставкой, либо удобным для вас образом. Соответственно, участие в торгах, подача заявку и оформление сделки по приобретению имущества также происходит путем использования... Электронные подписи. Про другие сферы применения. Это, конечно же, возможность применения электронной подписи для подачи заявлений в суд. Судебные органы власти разместили такую возможность на своих веб-интерфейсах. Также есть возможность подать заявление в учебное заведения, в ВУЗ, школу, детские сады. Есть ряд организаций, которые принимают именно с квалифицированной электронной подписью документы и тем самым ускоряется процесс оформления этих документов. Конечно же, регистра... можно зарегистрировать юридическое лицо индиви... или индивидуальные предприниматель или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с помощью данного сертификата. И, как уже говорил ранее, это взаимодействие с кредитными организациями для того, чтобы оформить либо кредит, либо ипотечный, ипотечное кредитование, также в режиме онлайн, без посещения отделений банка или офисов. Ну и, конечно же, стоит отметить, что квалифицированная подпись физического лица станет в ближайшее время не только инструментом в нашей личной жизни, но и инструментом в рабочих вопросах. Последняя редакция 63-го федерального закона, о котором я сегодня упоминал, внесла изменения в том числе и в использование в рабочих моментах квалифицированного сертификата физлица. С 1 января 2022 года сотрудники юридического лица, либо сотрудники индивидуального предпринимателя должны будут, которые действуют по доверенности, не являются руководителями, имеющими право действовать без доверенности, в электронном документообороте будут использовать свою личную подпись физического лица и подтверждать еще дополнительно свои полномочия машиночитаемой доверенностью. Формат данной доверенности сейчас находится в разработке, будет представлен сообществу чуть позже, но однако же можно сказать, что у нас электронное взаимодействие сотрудников будет очень похоже на взаимодействие на бумаге, так как мы, выполняя свои обязанности в качестве сотрудника, сейчас в настоящее время ставим свою личную подпись, роспись на документе и подтверждаем это, это действие доверенностью, которую нам подписывает генеральный директор. В электронном виде будет все приравнено в такой, же, в такой же манере. И, соответственно, с января 2022 года будем применять подписи физлиц как инструмент личный. Вопросов этот аспект вызывает, конечно же, большое множество. Кто его должен оплачивать, данный инструмент, если это нужно для рабочих целей. Я думаю, будет дополнительное разъяснение ближе к вступлению данной даты о том, каким образом данный инструмент будет получаться, получать работники, либо ряд организаций, как бы уже сейчас, по итогам диалогов с многими корпорациями, применяют, уже, вернее, примеряют на себя это и говорят, что будут оплачивать сотрудникам использование данного вида подписи, сертификата, вернее, приобретения, и, соответственно, у людей появятся такие инструменты, которые они смогут использовать как в рабочих вопросах, так и в своих личных целях, о которых я рассказал ранее. Ну, на этом я, наверное, рассказ про организационные методы закончу, передам слово Владимиру. Контакты мои указаны на слайде, по всем вопросам мы всегда открыты, и ряд вопросов от вас прозвучал предварительно перед вебинаром, кто-то высказаться хотел задать ряд. Интересует, чтобы мы ответили на ряд интересующих тем. Что-то мы включили уже в, непосредственно в слайды презентации, что-то вам будет отвечено на почту. Владимир, я передаю тогда тебе слово. Спасибо большое за внимание. И Владимир. Владимир, какие-то небольшие неполадки? Вот, вроде я с ними справился. Да, спасибо. Спасибо, Максим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, зрители. Максим отлично все рассказал в плане организационных всяких вещей, а я бы хотел остановиться на э, вопросах безопасности применения электронной подписи, ну, на самом деле это касается и физических лиц, и юридических лиц. Вот. Но прежде всего я призываю вас всех задавать вопросы. Значит, в, правой, э, в, в, в правом верхнем углу экрана, если вы мышку наведете, э, там есть такое облачко с вопросиком, вот сюда, вот, пожалуйста, задавайте вопросы, и мы получили достаточно большое количество вопросов, которые вы задавали при регистрации, мы постараемся на них ответить, да, ответы на вопросы будут после моего выступления, так что оставайтесь с нами, задавайте вопросы, жмите, огонь. Итак, пару слов я расскажу о компании. Мы существуем уже больше 25 лет, и не только существуем, но и активно работаем. По сути, мы являемся крупнейшим производителем носителей ключей электронной подписи и средств аутентификации. Мы производим больше 2 миллионов устройств в год. Соответственно, мы являемся лицензиатами регуляторов. В СТЭК, ФСБ, поэтому можем разрабатывать, поставлять средства электронной подписи в частности. Вот. Долго, чтобы не говорить, время не терять, давайте перейдем к делу. Значит, Давайте рассмотрим три основные функции электронной подписи. Во-первых... Я хочу обратить ваше внимание, что вся, вот все наши речи да, с Максимом идут о квалифицированной усиленной электронной подписи, которая вычисляется на основе содержания содержимого документа. Поэтому только усиленная подпись может гарантировать целостность и неизменность документа, в отличие от простой электронной подписи. Эта возможность достигается путем применения специального преобразования математического, вычисляется так называемая хэш-функция, которая, собственно, гарантирует целостность и неизменность документа. Во-вторых, Возможно установить авторство документа и его аутентичность путем собственно, проверки подписи да, и применения сертификата ключа проверки подписи. То есть э, подпись проверяется при помощи этого ключа и э, можно установить принадлежность этого ключа, кому именно лично он принадлежит. Вот. То, что касается невозможности от, отказа от авторства, так называемой неотказуемости от подписи, здесь есть очень интересный нюанс. С одной стороны, электронная подпись является аналогом собственноручной подписи. То есть электронный документ по закону, да, подписанный квалифицированной электронной подписью, является эквивалентным документом в бумажном виде, подписанном собственноручно. Но а, когда мы говорим о собственноручной подписи, а, при возникновении конфликтной ситуации может быть а, назначена почерковеческая экспертиза, которая отвечает на вопрос, может ли принадлежать вот эта подпись данному человеку или нет. А в случае же применения квалифицированной электронной подписи Априори считается, что документ подписан владельцем ключа подписи или владельцем сертификата ключа проверки подписи. И уже, собственно, владелец должен доказать, что он не подписывал этот документ. На чем базируется доверие к электронной подписи? Я уже упоминал, и Максим говорил что электронная подпись – это результат некоторых вычислений, которые производятся над документом, а именно это результат вычисления хэш-функции да, и собственно, подписи. И доверие к электронной подписи основывается в первую очередь на том, что вот эти алгоритмы, их реализации проходят оценку соответствия. В специальных лабораториях, которые, собственно, регулятор назначает да, для этих исследований. Регулятор в данном случае это ФСБ. То есть мы имеем случай, когда мы имеем случай необходимости сертификации и использования сертифицированных средств электронной подписи, которые прошли проверку. И тогда мы можем доверять электронной подписи. Во-вторых, я бы хотел сказать, что о существовании ключа подписи в единственном экземпляре. Смотрите, какая получается история. Если мы сделаем любое количество копий этого ключа подписи и раздадим их разным людям, а потом мы будем проверять подпись под электронным документом, мы не сможем определить, каким из экземпляров вот этого ключа был подписан документ. Да, потому что ключ – это, собственно, набор битиков, это число. Вот, поэтому для того, чтобы доверять электронной подписи, ключ должен существовать в единственном экземпляре и находиться у его владельца о чем, собственно, говорит э, следующий пункт, да, это единоличное владение и доступ к ключу подписи. То есть доступ к ключу тоже должен быть защищен. Э, ну и, соответственно, э, для того, чтобы можно было идентифицировать человека, который подписал документ, мы должны доверять сертификату ключа проверки подписи, Сертификат этот выпускается аккредитованными удостоверяющими центрами, которые прошли соответствующие процедуры у регуляторов. И по закону мы должны доверять таким сертификатам, которые выпущены этими аккредитованными удостоверяющими центрами, в частности, Корус, удостоверяющий центр такой. Очень часто нам задают вопрос, а что это у вас за флешки, да, почем флешки и чем отличается флешка от токена. Давайте я остановлюсь на этом вопросе несколько подробнее. Ну, Что такое флешка? Все поднимают. Более-менее это некий накопитель, да, который при подключении к компьютеру... Виден в качестве какого-то логического диска. На него можно записывать файлы и выполнять с ним всяческие операции с этими файлами. А, токен, хотя и выглядит очень похожим образом, да, у него есть USB-разъем, он там, форма, корпуса у него такая похожая. Да, но это определяется на самом деле по большей части тем, что. Ну, как бы Форма его такова, да, чтобы человек мог рукой его подключать и отключать к USB-разъему. Соответственно, USB-разъем есть на компьютере, USB-разъем есть на токе. Он является вот такой вот физической штукой, вроде флешки, да, но на самом деле очень много устройств, подключаемых через USB, тоже выглядит как флешка. Например, всякие Bluetooth адаптеры там, не знаю, там, звуковые карты и так далее, и так далее. Вот. Но их почему-то флешками никто не называет. На самом деле, токен представляет собой маленький компьютер, у которого есть собственный процессор, и этот компьютер работает под управлением карточной операционной системы в случае наших Устройство это карточная операционная система RUTLOTIN, которую мы разработали. И эта карточная операционная система выполняет команды, которые формируются соответствующим программным обеспечением и управляет защищенной памятью. То есть нельзя подключить токен и использовать его в качестве флешки. Больше всего, ну и фактически, он является смарт-картой. Вы наверняка, у всех у вас есть банковские карты с чипом. Вот токен – это э, самый близкий аналог э, смарт-карты. такой, Только он объединен со считывателем. Соответственно, э, на рынке существуют у нас в удостоверяющих центрах две наиболее популярных продуктовых линейки RUTOKEN, это RUTOKEN LITE и RUTOKEN CP2.0. Они могут хранить ключи в своей защищенной памяти и предоставлять доступ к ключам или операциям с, ним, с ними по ПИН-коду. То есть аналогичным образом, как это делаете вы в банкомате со своей банковской картой. Вставили карту, ввели ПИН-код. Выполнили операцию. Здесь э, все работает похожим образом. Кроме всего прочего, э, ROTOKEN p 20 умеет вычислять подпись внутри устройства. То есть ключ подписи защищен э, э, в, этом, э, в этом изделии гораздо э, выше, поскольку он никогда не покидает память устройства, и все операции с этим ключом происходят внутри вот этой вот самой, вот этого самого устройства. При этом, как Максим упоминал, есть такое программное обеспечение, как криптопровайдеры, в частности криптопро ЦСП. Эти носители полностью совместимы с криптопро ЦСП. Они работают практически под любыми, современными операционными системами, это и Windows различных версий, и Linux различных версий, и MacOS. Кроме того, можно при помощи этих устройств, в частности ROTOKEN SP2.0, подписывать документы непосредственно в веб-приложениях, в браузерах, на тех сайтах, которые это поддерживают. Ну и выпускаются они не, не только вот в таком вот формфакторе, как вы видите, но и в а, совершенно разных видах. Это и USB тип А, всем известный. А, есть большие токены, есть маленькие в микроисполнении, есть а, токены в исполнении в виде смарт-карты. А, одна из новинок прошлого года это токен а, с интерфейсом USB. Type-C, который э, особенно популярен на MacBook, например, и на всех современных моделях ноутбуков. вот Также есть устройство с интерфейсом Bluetooth для использования на мобильных платформах. А... Итак, зачем использовать токен? Хотя, казалось бы, можно хранить где-то на флешке ключ, можно хранить где-то его на своем диске. С нашей точки зрения, это некоторая неправильная линия поведения, потому что закон 63, федеральный закон об электронной подписи, устанавливает обязанности участников электронного взаимодействия то есть нас с вами, и э, обязанности удостоверяющего центра. Вот При этом и участники, удостоверя... и участники электронного взаимодействия, и удостоверяющие центры обязаны э, сохранять конфиденциальность ключей электронной подписи, а э, применение защищенных носителей, на сегодняшний день это лучший способ сохранения конфиденциальности этих ключей. При этом ваша подпись остается всегда с вами, то есть, когда вы оставляете свои ключи на компьютере, где-то на диске, злоумышленник может их найти там и скопировать себе, Здесь же, собственно, ваш ключ всегда с вами, вы можете убрать его в сейф, вы можете его носить в кармане и, собственно, применять тогда, когда надо. То есть достаточно подключить токен к любому, к любому компьютеру и можно, собственно, подписывать документы. Да? Ну и совместимость, естественно, обеспечивается и с системами документа оборотами, и с госпорталами. И с Microsoft Office, и с свободным программным обеспечением. Всякие там LibreOffice и так далее. То есть, очень-очень много где можно применять это устройство. Вот. И еще несколько слов я бы хотел рассказать о том, как обезопасить себя в процессе применение использование электронной подписи потому что э, любая технология она имеет и свои сильные стороны и свои если можно так сказать проблемы да то есть с собственноручные подписью свои проблемы на бумаге с электронной подписью свои э, ну во-первых для того чтобы э, иметь больше уверенности мы рекомендуем выбирать крупные аккредитованные удостоверяющие центры. Значит, список удостоверяющих центров есть на сайте Минкомсвязи. Там все аккредитованные удостоверяющие центры перечислены. При этом мы рекомендуем контролировать действия сотрудников удостоверяющих центров. В том смысле, чтобы... Генерация ключей подписи происходила у вас на глазах, чтобы ключи генерировались непосредственно на защищенный носитель. И мы крайне не рекомендуем пользоваться услугами удостоверяющих центров, которые выпускают сертификаты квалифицированной электронной подписи без личной явки. То есть, сейчас на рынке появились такие УЦ, которые, собственно, производят так называемую идентификацию в кавычках методом отправки селфи, с паспортом, через, там, не знаю, через WhatsApp, через Telegram, как угодно. То есть, вот такие способы идентификации никаким образом не годятся. Вот. Но все же, так или иначе, до сих пор возможны случаи, когда мошенники, например, воспользовавшись вашими потерянными или украденными документами или подделанными документами, получат на ваше имя квалифицированный сертификат. Для того, чтобы подстраховываться вот от таких вещей, мы рекомендуем следующее. Во-первых, регулярно проверять свою кредитную историю в бюро кредитных историй не взял ли кто-то кредит на ваше имя без вашего ведома по собственно сертификату который получен неправомерным путем регулярно я рекомендую проверять время это самая реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не зарегистрировал ли кто на ваше имя юрлицо или ИП, не набрал ли кредитов и не вступил ли в какие-то, в общем, нехорошие вещи. То, что касается Росреестра, я рекомендую написать заявление в Росреестр о запрете проведения операций с недвижимостью без личного присутствия. Хотя это все по закону, который прошлым летом принят, оно как бы по умолчанию происходит, но лучше подстраховаться. Соответственно, нужно еще и влюсти конфиденциальность ключа подписи. То есть, хранить их на защищенных устройствах. Обязательно при получении этого носителя, первым делом, что вы должны сделать, вы должны поменять пин-код на свой собственный, не оставлять ни в коем случае заводской пин по умолчанию, потому что он опубликован, он всем известен. И в том случае, если вы вдруг потеряете токен, у которого пин-код по умолчанию установлен, злоумышленник сможет воспользоваться вашим Ключом подписи. Ну и, естественно, если вы вдруг потеряли все-таки носитель, да, или у вас есть основания полагать, что кто-то воспользуется кроме вас, вашим ключом подписи, Необходимо незамедлительно сообщать об этом в удостоверяющий центр и отзывать сертификат подписи, да, чтобы этот сертификат был включен в список отзыва, и тогда документы, которые э, впоследствии будут подписаны, э, подпись, подпись под ними не будет считаться действительной. Вот. Э, нужно подключать носитель к компьютеру исключительно на время проведения операций, с носителем, то есть, когда вы что-то подписываете, не нужно его постоянно держать, подключенным к порту. Ну и хранить его, соответственно, в надежном месте, защищенном от доступа третьих лиц. вот Ну и, конечно, нужно соблюдать так называемые правила цифровой гигиены. Это такое, да, так, такое модное словечко в последнее время. Во-первых,. Не стоит использовать контрафактный софт и операционные системы, загруженные откуда-то, там, сторинтов, непонятно откуда. Лучше пользоваться лицензионным софтом, обязательно устанавливать все обновления, которые приходят, да, и операционные системы, и приложений. Очень многие люди не обращают внимания на то, что вышли какие-то обновления. Это надо делать обязательно, как только вы об этом оповещены. То есть не откладывая там, на неделю, на несколько дней, мне сейчас некогда. Лучше перестраховаться. Необходимо применять качественные антивирусы для того, чтобы в какой-то мере обезопасить себя от вредоносного софта. Вообще желательно про, почитать что-нибудь и э, поработать над тем, чтобы э, уметь отличать фишинговые письма и соблюдать э, правила безопасности при работе с электронной почтой, потому что это достаточно серьезный способ э, засылки вредоносных э, программ на ваш компьютер. Ну и, естественно, применять сертифицированные средства электронной подписи которые прошли оценку соответствия. И не применять всякие поделки, которые появились неизвестно откуда. Вот На этом у меня с рассказом моим все. Вот На этом слайде можете посмотреть контактную информацию. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, пожалуйста, задавайте их мне, задавайте Максиму. Вот. А сейчас, я думаю, стоит перейти к ответам на вопросы. Если Максим не возражает, подключайся, я пожалуйста. Да. Вот. Наверное, давай начнем с тобой, с тех вопросов, которые заданы в чатик, если ты не возражаешь. Давай я буду читать вопросы, а ты на них будешь или я буду отвечать. В зависимости Давай отца, разберемся. от того, кому они адресованы. Значит, вопрос от Андрея. Я сейчас не могу посмотреть, кто это, фамилия. В настоящее время... Владимир, а. Владимир позволь, я тебя перебью. Мы забыли очень важную информацию донести коллегам. А, помимо, да. Помимо... Помимо контактных данных, друзья, вам, зарегистрированным участникам, придет завтра на почту письмо с информацией о, данной, о данном вебинаре, то есть ее презентация, запись, насколько я понимаю, и бонусы в виде скидок на получение услуг удостоверяющего центра и носителей, которые поставляет компания «Актив». В общем, предложения по ценам обозначены на слайде. О том, как их получить, вам будет в рассылке обозначено. Да, это наша совместная акция с удостоверяющим центром Корус. А теперь давайте все-таки к вопросам. Да, извиняемся Значит, за накладку, продолжим по вопросам. Да, Андрей интересуется. В, наш, в настоящее время бизнес все чаще желает организовывать юридически значимый электронный документ оборот с клиентами с использованием простой электронной подписи, которая по сути не обеспечивает свойств присущих юридически значимому электронному документу обороту, а именно свойства целостности. Каково ваше мнение на этот счет? На самом деле, это не единственный вопрос на эту тему. Мы по почте получили достаточно большое количество аналогичных вопросов. Я думаю, что Максим начнет, а я продолжу. Да, конечно. Друзья, там еще есть вопрос очень схожий. Я его сейчас процитирую. Тогда пришел он от Алексея, и сформулирован он был следующим образом, что хотелось бы чтобы были освещены также вопросы применения и конкретные примеры использования простой электронной подписи, а также механизм разбора конфликтных ситуаций в случае отказов из лица от авторства, от авторства при совершении, вот Алексей просит, денежных переводов в частности. Но эти примеры, конечно же, лучше всего озвучивают банки на своих мероприятиях, так как основной потребитель и Получатель, вернее, предлагатель данных услуг от банки при использовании переводов или иных действий с расчетными счетами физлиц. Ну что, что хотелось бы сказать, что на данном вебинаре у нас, конечно же, речь в большей степени шла о квалифицированной электронной подписи. Ну и основные примеры использования... Ее мы освещали, но про разбор конфликтной ситуации не совсем, наверное, правомерно нам отвечать, и каждая конкретная ситуация, она разбирается индивидуально, но что хотелось бы сказать, как работает и как действует в разрезе 63-го федерального закона, который также регулирует этот вид подписи, простой подписи, чтобы она имела юридическую силу и необходимо выполнить следующие условия. Как нам говорит закон, что простая электронная подпись должна содержаться в самом электронном документе. Второе, что ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами, установленными операторами информационной системы, с использованием которой описывается создание, отправка электронного документа, а также все, все вещи, которые сопутствуют ее дальнейшему применению и проверке, то есть это регламент, согласно которому данный вид подписи будет применяться. Для того, чтобы первично, для того, чтобы применять простую электронную подпись, должны быть согла... заключены соглашения между участниками электронного взаимодействия и взаимодействия, и они должны в том числе устанавливать случаи признания электронных документов, подписанных данным видом подписью, и чтобы они были также равнозначно подписаны на бумаге документом. Что должны эти правила предусматривать? Это, конечно же, определение лица, подписывающего электронного документа по его простой электронной подписи, и обязанности лица, создающего простую электронную подпись, соблюдать ее конфиденциальность. Тут, наверное, еще, как бы если уйти от норм закона, хотелось бы сказать, что все-таки простая электронная подпись – это тот инструмент, который не дает тех возможностей, которые все-таки дают квалифицированную подпись. Основное их отличие – это квалифицированные подписи от простой, это невозможность изменения документа. То есть документ после подписания квалифицированной электронной подписи, если вы в нем хотя бы запятую поменяете, он его Сумма, контрольная сумма его изменится, и при проверке подписи под документом будет уведомление о том, что документ не соответствует данному файлу подписи, тем самым контрагент может понять, что до того момента, как к нему пришел документ, его подменили, его изменили, и вправе его не принимать в рассмотрение или в дальнейшее использование. Ну и, конечно же, квалифицированная электронная подпись однозначно подтверждает авторство документа и автор документа и говорит, что конкретный человек подписал данный документ. Простая электронная подпись лишь косвенно об этом говорит. Путем подтверждения, как она проставляется в законе, прописано, что простая электронная подпись происходит с использованием подписания кодами или паролями. То есть можно только по косвенным признакам подумать, что это тот или иной человек произвел подписание данного документа. Я что хочу сказать по итогу? Что простую электронную подпись, нельзя сказать, что она плохая, это удобный инструмент, но до определенного уровня Управление активами. То есть, к примеру, да, да, да. То есть, к примеру квар квартиру с помощью простой подписи я бы не хотел, чтобы продавали, или иное имущество. А вот волеизъявление на какие-то простые действия, да, я согласен, что это можно проводить с помощью простой подписи, в том числе и управление счетами. Многие из вас используют Сбербанк онлайн, и вы знаете, что переводы по СМС ограничены определенной суммой в день. То есть это тоже определенное ограничение, которое ограничивает риски того, чтобы мошенники не воспользовались данным инструментом. Ну, наверное, пока что все. Володя, ты дополнишь меня? Ну, я бы хотел тебя поддержать в том, что простую электронную подпись можно применять, с моей точки зрения, для тех операций, которые не несут рисков. да, И в первую очередь, Риск судебных разбирательств в дальнейшем. То есть это какие-то, в общем, малозначительные такие действия. Для серьезных вещей ее применять вовсе не стоит. Спасибо. Так, следующий вопрос. Андрей Стриков задает. «Вы отмечали отдельные порталы, на которых можно авторизоваться с помощью ЭЦП». Но ведь можно работать абсолютно с любой структурой, подписав обычный документ через криптоарм и выслав его на электронную почту соответствующей организации. Или это так не работает? Интересует, как грамотно использовать ИЦП, чтобы полностью заменить бумажный документооборот на электронный. Да, мы сейчас говорим о физических лицах. Максим, у тебя, у тебя есть что сказать на этот счет? Да, я прокомментирую. Смотрите, касательно того, чтобы отправить на ящик... Смотрите, самое простое объяснение тому, что через портал, когда ты формируешь запрос, он регистрируется и идет по всем инстанциям. Что происходит с почтовыми ящиками организации, ну, остается только догадываться. Конечно же, можно подписать и отправить документы в таком виде, но, как правило, у многих организаций, во-первых, описано регламентирующими документами, что обращения они принимают непосредственно через веб-интерфейс и те формы, которые они создали на сайте, они через почтовую службу. Можете попробовать провести эксперимент самостоятельно. Я такой эксперимент проводил. Реакция на веб-форму, которая создана на сайте для обращений, и с помощью там, подписания или просто не подписания есть обращение, которое не требует подписи. На нее реакция происходит гораздо быстрее, чем вы пишете обращение на почтовый ящик, который указывается, не знаю, там, офис, собака, какой-то орган, точка, ру. Рекомендую использовать именно веб-формы, на, на которых данный функционал подписания и отправки, или просто без подписания и отправки документов, реализован на веб-интерфейсе, не через почтовые ящики. По всей видимости, это обусловлено тем, что вот эти веб-формы, они, скорее всего, интегрированы с системой электронного документа оборота ведомства, и поэтому документ попадает непосредственно в систему EDO а не каким-то образом, там, руками из почты переносится. Хотя, э, в общем-то, известны случаи, когда и отправка на адрес электронной почты тоже работает. Она работает просто по срокам, я еще раз повторюсь, по срокам чуть дольше это обычно происходит, но я сам лично экспериментировал. Предлагаю перейти к следующему. Да, следующий вопрос. Александр Беляков спрашивает, я думаю, что основной акцент по ЭЦП для физлиц в современных условиях должен быть сделан не на усиленных видах подписи, хотя ваша заинтересованность в этом понятна, а на простой электронной подписи, так как именно работники, работодатели и прочие взаимодействующие лица внутри предприятий и организаций, включая абитуриентов вузов, столкнулись с проблемой проставления собственноручной подписи в условиях самоизоляции. Насчет перечисленных вами мест использования усиленных видов электронной подписи требований к ее защите. Там надо было продолжить немного вовать, дочитать дальше. Еще. Да, это все понятно. Эти места обязательного использования усиленных видов электронной подписи предусмотрены законодательством. Что бы в части чуть-чуть изменилось с пандемией, в сегодняшнем вебинаре прозвучало. А вот для указанных мной случаев, зачем им там усилена электронная подпись, и, соответственно, зачем им эти заморочки устанавливать криптопровайдеры, платить за сертификаты, токены и прочее. Вовремя обновлять их и их снова за деньги. Раз они в соответствии с 63 ФЗ могут свободно обойтись простой электронной подписи. Ну, позволь, я начну тогда. Смотрите, Андрей, вопрос на самом... Ой, Александр, вопрос на самом деле правильный, и ряд услуг на портале Госуслуг не требует квалифицированного сертификата электронной подписи. Но опять же, для того, чтобы зарегистрироваться на портале, вам необходимо пройти идентификацию. Я еще раз повторюсь, что... Тут дело не в заинтересованности, а на самом деле даже в экспертной оценке. Я считаю, что простой электронной подписи применение должно быть широкой. Оно набирает на самом деле обороты. Но вопрос в том, что я уже это озвучивал, еще раз повторю, что документы, подписанные простой электронной подписью, тяжело потом признать, что они не были подделаны и не были изменены после того, как это подписание произошло. Да, этого, это этого, этого, тот же самый документ. Да, это, это важный аспект на самом деле. И плюс, как бы даже использовать госуслуги для того, чтобы все-таки подтвердить свою учетку, опять же, удобным инструментом является квалифицированный сертификат. Вы его можете получить либо в офисе удостоверяющего центра, либо мы, к примеру, выездное обслуживание также осуществляем, к вам приедет на дом наш представитель, идентифицирует вас, заберет документы и доставит вам носитель с вашими ключами. Такие услуги тоже возможны, вам не нужно будет посещать отделение различных ведомств или э, идентификацию для, для проходить на... Через МФЦ, как правило, это проводилось. Вы можете это сделать непосредственно из дома. Но инструмент имеет место быть, инструмент развивается. Мы не говорим, что простая электронная подпись – это плохой инструмент. Он будет развиваться, я думаю, еще больше. Но квалифицированная подпись дает просто более надежной, надежности и гарантии того, что авторство, опять же, и неизменность. Поэтому... Тут в зависимости от того, какой разбор. Я думаю, что многие из вас не хотели бы вступать в конфронтацию, когда даже внутри компании вы подписываете какие-то распорядительные акты, и потом возникали бы споры того, что подписали вы данный документ или нет, в виде там, введя смс или войдя в свой аккаунт на работе там. Поэтому, когда вы подписали это с использованием шифрования данных, уже тяжело будет доказать, что это не вы сделали, или работодатель не сможет отказаться от того, что вы подписали с ним какие-то внутренние распорядительные документы. Это касательно работы, касательно взаимодействии с органами власти все аналогично. Вы однозначно можете сказать, что вы являлись его лезьявителем, а не какой-то сосед ваш, недоброжелатель, произвел какие-то действия за вас. Ну, наверное, вот так. Вадим, есть что дополнить? Да, собственно, тут дополнить нечего. Уже мы обсудили этот вопрос. Но у тебя видео, кстати, почему-то остановилось. меня слышно. Да, тебя слышно, но вот видео у тебя остановилось, тем не менее. Ладно, давайте будем считать вопрос этот э, рассмотренным. И про ПЭП мы больше сегодня давайте не будем говорить, мы говорим про КЭП. Я предлагаю просто организаторам, которые помогали нам готовить вебинары. Это маркетинг компании Актив и маркетинг компании Корус будет также готовить, о котором я говорил извещение вам на почту. на Ответы на вопросы, которые вы присылали в электронном виде. Мы также приложим, постараемся, по крайней мере, приложить в ту рассылку, которая для вас будет. Они будут уже обезличены. Ну, мне коллеги подсказывают, что это будет сложнее сделать, поэтому сейчас будем проговаривать ответы на вопросы. Так, давайте тогда у нас из чатика вроде да, вот вопрос про рутокен Bluetooth. Да, его можно приобрести, заказать у нас на сайте компании Актив, Active приwruтокен.ru в разделе заказ. Можно заказать. Так, значит, давайте по тем вопросам, которые, собственно, нам прислали по почте, поскольку в чате пока, пока вопросов нет. Значит, вопрос такой. Могу ли я подписать электронной подписью физлица документ в формате Word и в формате PDF? Если да, то этот документ как-то шифруется, чтобы нельзя было изменить электронную подпись. Максим. Да, подписать можно, для этого есть ряд инструментов. Ранее это делали, как правило, с использованием инструментов CryptoPro CSP и CryptoArma. Сейчас уже коллеги из CryptoPro CSP реализовали в своем функционале в последней версии возможность подписания документа непосредственно в CryptoPro CSP без дополнительного инструмента. Подпишите, да, будет документ подписан, можете его в дальнейшем переслать своему Контрагенту или просто сохранить его для архива своего? Ну, я бы тут мог добавить, что не обязательно приложение для этого использовать. Есть и веб-порталы, и порталы, собственно, органов власти, всяческих информационных систем, которые позволяют делать и подписывать документы непосредственно в веб-интерфейсе без использования дополнительных приложений значит, документ при этом преобразуется, ну, на самом деле подписи бывают, можно сказать, двух видов, это присоединенная и отсоединенная, то есть присоединенная подпись включается в состав подписывающего документа, а отсоединенная лежит рядом с ним в виде файлика отдельного. Вот и тут уже зависит от того, какая, какое приложение использовать для создания документа. Ну, по крайней мере, изменение документа и таким образом и таким образом и при использовании присоединенной и отсоединенной подписи позволяет обнаружить внесение изменений в документ. Давай я продолжу вопросы. И читать, и отвечать. Потом сменишь меня, хорошо? Хорошо. Вопрос от Сергея. Если я получаю электронную подпись на физлицо, могу ли я ее использовать для индивидуального предпринимателя или наоборот? Если подпись на ИП, могу ли я использовать ее как физлицо? Тут, видите, ответить на этот вопрос с юридической точки зрения нет. Состав полей электронной подписи на индивидуального предпринимателя и физлицо отличаются. С одной стороны, это один и тот же человек с новыми полномочиями, и одно время и порталы госуслуг спокойно принимали подпись там, от физлица, вернее, Подпись, выданную на, как на сотрудника, с подписанием заявлений необходимых. Но я рекомендую использовать для этого раздельные подписи, использовать для личных целей подпись физического лица, для ведения деятельности как индивидуальный предприниматель, подпись индивидуального предпринимателя. Многие информационные системы отслеживают, это в своих, отслеживают состав полей и не дадут вам подгрузить даже сертификат для ее использования. Владимир, ты согласен или дополнишь? Да, согласен, тут, собственно, дополнять нечего. Так, вопрос от НС. Для каких операций нужна электронная подпись в работе туристических агентств? Ну... Вопрос интересный. Начнем с того, что мы говорим сегодня про электронную подпись для физлиц. Туристические агентства – это, как правило, юрлица или индивидуальные предприниматели. Ну, Владимир, раз вопрос есть у нашего слушателя, я предлагаю ответить. Итак, Инесса, Давай. мы что считаем? Что электронная подпись для туристического агентства она является все-таки юридическим лицом или лицом ведущим деятельность как индивидуальный предприниматель. Соответственно, электронная подпись вам там пригодится для того, чтобы сдавать отчетность обязательно в госорганы. Для этого вы можете использовать сервисы Коруса по сдаче отчетности в госорганы, либо непосредственно напрямую обращаться к веб-интерфейсу данных, порта, данных регуля... вернее, органов власти и сдавать непосредственно через их интерфейс, если он это предполагает. Также электронную подпись туристического агентства можно использовать для участия в тендерах на различных торговых площадках и для IDO с контрагентами для того, чтобы обмениваться с поставщиками ваших услуг в электронном виде, избавить себя и планету от расходования дополнительной бумаги. Все будет в электронном виде и будет храниться у вас в электронных архивах. Я думаю, что этот вопрос мы закрываем. Пойдем дальше. Вопрос от Ирины. Да. Стоимость ЦП и сроки действия. Ну, стоимость электронной подписи для физических лиц варируется варьируется от того, насколько вы захотите на самом деле приобрести сертификат. Мы предлагаем сертификаты для физических лиц и, в принципе, для всех категорий граждан, как правило, на 12 месяцев. Возможно, изготовление на 15 месяцев – это максимальный срок. Больше срок, к сожалению, в настоящее время по техническим причинам мы предложить не можем. Не мы конкретно, а в связи с тем, что сроки сроки криптостойкости ключей не превышают 15 месяцев. То есть, что такое криптостойкость, если простым языком, это тот период времени, за который нельзя скомпрометировать и подобрать похожие на ваши ключики, чтобы с помощью них задейств... провести какие-то операции. Так. А, О, про... Максим, все-таки это не про, крип... не про криптостойкость, да, это про срок действия ключа подписи, да, который, собственно, назначается сертифицирующим органом. Вот, да, там да. про криптостойкость это немножко из другой песни. Можно по-разному это интерпретировать. Можете обратиться, в принципе, с этим вопросом, с запросом на срок изготовления сертификата в отдел продаж Коруса, и вам подробнее разъяснят или в телефонной беседе, или по почте, сроки и возможности эксплуатации вашей, ну, необходимой вашей потреб, под вами потребности. Максим, так. можно я на следующий вопрос из чатика отвечу? Тут очень интересный вопрос. А, от э, секретного товарища Ч. ССЧ... Каким образом КЭП обеспечит невозможность изменения цвета документа? То есть, если цифра в сумме платежного поручения Excel документа была оформлена белым шрифтом на белом фоне, а потом изменена на черный, полагается, что для этого дайджест для подписания должен сниматься вместе с методанными документа. А ответственность за это на стороне криптопровайдера или какого элемента технологии электронной подписи? Это очень интересный документ. На самом деле вопрос такой большой дискуссионный, да, потому что можно говорить о документах различных форматов, в частности там и PDF-документы и всяческие разновидности XML-документов, к которым, собственно, и Excel и Word относятся. Тут вопрос в чем? Ответственность здесь, на самом деле, на средствах электронной подписи. То есть, в тех приложениях, которые, во-первых, вычисляют подпись, а во-вторых, проверяют подпись. Потому что известны, например, способы манипуляции с подписью, которая внедрена в PDF-документы, да, вот примерно такого рода, как вы описали. При этом какие-то приложения, PDF-ридеры, Обнаруживают такие манипуляции, а какие-то не обнаруживают. Ну, соответственно, тут вопрос такой к приложениям. Да? Ну и, и тут зависит, опять же, от тех форматов контейнеров, подписанных документов. Позволяют они такие манипуляции обнаруживать или не позволяют. Максим, есть что дополнить? Да нет, ты, в принципе, понятно объяснил. Вопрос, вопрос непростой, он на самом деле технологичный. Это можно целый отдельный вебинар на эту тему проводить. Или и даже можно... конференцию. Да, конференция, кстати, да, она пройдет в сентябре, PKI и там, будут, да, там он совмещенный будет, поэтому если кто-то очень интересуется, можно в сентябре посетить PKI форум, проходящий в Санкт-Петербурге, и там будет большое количество экспертов, особенно с технической точки зрения, можно будет подискутировать, пообщаться. Я предлагаю к следующему вопросу перейти от Евгения. Последние изменение 63 ФЗ предполагают разграничение среди УЦ по конечным потребителям. Услуг. Можете прокомментировать. Евгений, я, насколько понял вопрос, так отвечу на него. Если неправильно понял вот то дополните, пожалуйста. Да, 63 ФЗ разделяет сферы влияния, назовем это так, появляются государственные удостоверяющие центры, к которым компетенции которых относятся подведомственные им организации. Ключевое, что появляется с 1 января 2022 года. Монополия, может быть, это грубо звучит, но, наверное, правильное соопределение. То есть УЦФ, Федеральная налоговая служба, единолично будет выдавать сертификаты, квалифицированные сертификаты, единоличным исполнительным органам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. То есть только в УЦФНС можно будет получить подпись гендиректора, то есть лица имеющие право действовать без доверенности. Кредитные организации все будут получать сертификаты в УЦ Центробанка, ну и, соответственно, органы государственной власти получают сертификаты в УЦ Казначейства. Что касается аккредитованных удостоверяющих центров коммерческих, которые ведут сейчас свою деятельность, то сильно повысились требования к их аккредитации и необходимо будет ее пройти по новому сценарию, по новым требованиям. Собственно, Чистые активы должны составлять 1 миллиард рублей. Для этого это как бы такой высокий порог для входа. Что касается нашего удостоверяющего центра, уже принято решение на Совете директоров о том, что переаккредитацию мы будем проходить и продолжим оказывать услуги нашим клиентам, клиенты наши останутся в лице сотрудников, в лице физических лиц, и, соответственно, подписи, аккредитованные УЦ коммерчески будут выдавать именно только физическим лицам. То есть выдача уже генеральным директорам будет происходить, как я уже сказал, в УЦ ФНС России. В общем-то, ответ, я думаю, наверное, на вопрос в этом исчерпан. Я предлагаю тогда, Володь, перейти к вопросам, которые приходили до вебинара. Да, но тут уже есть вопросы, на которые, собственно, в презентациях, в рассказах наших были даны ответы, да, как и где пользоваться электронной подписью, обязателен ли ИНН лица? мы про это все рассказывали. Вот интересный вопрос от Давыдова Дмитрия. Сергеевича, как оптимально правильно использовать КЭП, какие настройки и в каких случаях правильно выбрать? А почему на подписанном КЭП-документе отсутствует отметка об его подписании КЭП и какие документы при распечатывании подписанного КЭП-документа могут свидетельствовать о его подписании КЭП? Если на самом документе нет такой отметки, встречный вопрос? А встречный вопрос а зачем вам это не приветствуется но все же поясню что при направлении документов в электронном виде они распечатываются и подшиваются в дело в бумажном виде в результате часто нельзя без проведения расследований в кавычках сразу увидеть подписывались ли они к э. или нет максим да, это тоже тема отдельной конференции. Ну, если отвечать кратко, да, если у нас происходит электро, электронный обмен, электрон, обмен электронными документами, то существует такое понятие, как электронный оригинал документа. Да, и только он, собственно, имеет а, юридическую значимость, потому что это именно он подписан электронной подписью. Вот, когда мы этот документ распечатываем, да, мы, собственно, действительно не можем сказать, был он подписан электронной подписью или нет. А некоторые системы ставят некий штампик, да, что вот документ был подписан электронной подписью и кем, но такой вот распечатанный документ на самом деле никакой юридической силы не имеет, юридической значимости, потому что, собственно, не является оригиналом. Дополнить нечего, Владимир, вы очень доходчиво и кратко, самое главное, пояснили это. Предлагаю к следующему вопросу перейти. То есть на самом деле, коллеги, если еще чуть-чуть прям сказать, то если вы в электронном виде начали взаимодействие, то предлагаем его в электронном виде сохранить. Если вам необходимо на полку поставить этот документ, ну, запишите его на крайний случай на диск и сохраните с электронной подписью на диске в архиве. Я имею в виду на CD, DVD там, или прочее. То есть если нужно именно поставить на полочку. Присоединяюсь. Так, дальше. Значит, при подписании документов через оператора до Корус Консалтинг, СНГ, на документе проставляется, что такой документ, подписан электронной подписью, а, это я читаю ответ, на самом деле. Смотрите, да, на самом деле это ответ. Я, раз уж ты начал, я скажу, что да, действительно, мы как оператор и до реализовали такой функционал, но это не означает, что на конкретном документе у вас остается этот штампик. Эта возможность появляется, когда вы нажимаете «Распечатать документ» или визуализировать его просто на экране. Если вы будете выгружать этот документ куда-то на внешний носитель, то этого штампика там не будет. Это... Накладка при печати или при визуализации. То есть это визуализация на документе. Если мы наложим этот штамп на документ, то контрольная сумма документа, о которой мы говорили ранее, изменится. И документ уже подпись под документом не будет соответствовать самому документу. Uh, ну, то, что касается каких-то вот оптимально правильных использований, тут uh, можно только в конкретном случае отвечать на вопросы, да, то есть, uh, какие задачи стоят, да, какие uh, программные, аппаратные средства, ну, тут вот, вот так в общем виде нельзя на этот вопрос ответить, я считаю. Это ты про вопрос Нет, про это тот то вопрос э, того же автора, Давыдова Дмитрия Сергеевича, как правильно, оптимально использовать креп, какие настройки, в каких случаях правильно выбрать. Тут для каждого конкретного случая надо рассматривать правильно... Самое. Я думаю, что методы использования и применения сертификата безопасного использования Владимир осветил в своей презентации то нужно бдить с ключами, не передавать своим ассистентам, секретарям и прочим. Я прекрасно понимаю, что это удобно и сокращает время, когда за вас ваш ассистент может подписать ряд документов, но вы также должны понимать, что передавая данные ключи, когда вы их используете как юридическое лицо особенно, за вас могут совершаться и другие виды действий, вплоть до отчуждения компании, если вы такими полномочиями награждены. И если же вы являетесь физическим лицом, то, соответственно, риски отчуждения, имущества возникают в случае передачи или небезопасного хранения вами носителей с сертификатом и ключами электронной подписи. Ну и кроме всего возникает юридический казус, когда постороннее лицо подписывает от вашего имени документы. Потому что когда, например, ваш сотрудник там, или кто-то по доверенности выданной вами подписывает документы он подписывает их от своего имени и своей собственноручной подписью когда он пользуется вашей электронной подписью тут ну, вот, казус возникает такой вот. ну, давай к следующему вопросу перейдем что нужно для работы с электронной цифровой подписи при использовании яндекс браузера. Ну, настроить рабочее место необходимо установить программное обеспечение для работы. Вы же наверняка будете подписывать на каком-то портале. Портал, как правило, говорит, какие компоненты необходимо установить. Что касается работы в сервисах Коруса или при приобретении у нас сертификата электронной подписи, мы предлагаем э, единый установщик, который дает возможность установить разово все необходимые компоненты для работы с веб-интерфейсом. А, так, вопрос от Алексея. Интересует практика Нет, Не, Мы, плат... мы, говорит... мы да, проходили, мы это опустим тогда. Юрий Бацур спрашивает. Сейчас мне неизвестно случаев, когда в Центр выдачи сертификатов, видимо, имеется в виду удостоверяющий Центр, можно просто прийти со своим сертификатом и, подпис... и попросить его заверить. А, то есть удостоверяющие центры сами формируют закрытый ключ, что грубо нарушает саму идею использования асимметричного шифрования в сертификатах. И по идее такие сертификаты должны на месте же отзываться как скомпрометированные. Известны ли вам а, удостоверяющие центры, куда можно прийти с просто публичным сертификатом и попросить его а, заверить? А, давайте не будем... Вдаваться в, это самое, в критику терминологии, да, имеется в виду те случаи, когда заявитель сам самостоятельно сформировал у себя ключи, сформировал запрос на сертификат, и ему требуется на основании вот этого запроса на сертификат выпустить, собственно, сертификат квалифицированный. Вот я... есть, есть два подхода на самом деле. Есть формирование запроса на сертификат, а есть возможность сформировать ключевую пару. Так вот, с ключевой парой мне такие случаи неизвестны. Ну, я могу ошибаться, конечно, мы в своей практике такой не применяем. Запрос на сертификат – есть такая практика у удостоверяющих центров, когда это делается через веб-интерфейс, через личный кабинет удостоверяющих центров. Там необходимы этапы прохождения заполнения заявления, то есть заполняются необходимые поля на выпуск сертификата, и пока эти поля не будут заполнены, корректный, сертификат не... Ой, корректный запрос не сформируется. Далее просто необходимо пройти идентификацию, о которой я уже говорил ранее, либо очно явиться в отделение удостоверяющего центра, либо подписать заявление с использованием квалифицированного сертификата действующего, тем самым подтвердить свою личность. После чего запрос ваш уйдет на обработку удостоверяющий центр и вернется как сертификат выпущенный. Тем самым вы в дальнейшем устанавливаете этот сертификат в ключевой контейнер и используете для своих целей. Вот, э, Я бы хотел дополнить то, что касается грубого нарушения самой идеи асимметричного шифрования. Ну, тут вопрос на самом деле к законодателям, потому что если вы внимательно почитаете 63 ФЗ об электронной подписи, там написано, что э, в разделе про удостоверяющие центры, там написано, что удостоверяющий центр имеет право генерировать ключи для заявителя. Правильно, Максим? Хотя, в принципе, ну, с точки зрения асимметричной криптографии, действительно, там, ну, с моей личной точки зрения, это не совсем правильно. Вот. Но тут вопрос в том, насколько заявитель может разобраться в технологиях, да, как, как, как правильно сгенерировать ключи, что ему для этого Использовать, ну, в общем, достаточно такая требующая квалификации вопрос. Но есть удостоверяющие центры, которые, да, действительно предоставляют такую услугу. Я хочу сказать в дополнение этому, что еще раз повторюсь, что аккредитованные удостоверяющие центры для того, чтобы стать таковыми, проходят непростую процедуру аккредитации и подтверждения своей, так сказать, дееспособности и ответственности, как с финансовой точки зрения, так и с законодательной точки зрения, то есть подтверждая безопасность, которую они реализовывают наличием лицензии ФСБ и наличием лицензии в стек на защиту конфиденциальной информации. Поэтому говорить о том, что УЦА нарушают, ну да, они могут, конечно, нарушать. Это может нарушать любой орган или любое ведомство. Но для того, чтобы становиться таким игроком в рынке, необходимо пройти ряд заградительных барьеров. И рисковать этим потом в дальнейшем, я не думаю, что кто-то захочет. Особенно в новых реалиях законодательства. Ну, в общем, да, не очень хорошую идею. Так где посмотреть запись. Я Тут, при... я... а, да, там это, там, это уже, уже мы озвучивали, да. что будет рассылка завтра, вам вся информация придет, и презентация, и вебинар, запись. Дальше твой однофамилец задает вопрос, как получатель подписан мной электронной подписью документа, будет уверен, что документ подписан моей электронной подписью. Кроме штампа на документе, что он подписан, есть какая-нибудь идентификация еще? А и второй вопрос стоимость получения электронной подписи. Ну, ты уже отвечал на этот вопрос. Да, эти, эти ответы уже были сформированы, поэтому мы их... Пропустим. Ну, на, на, на самом деле я бы вот на первый вопрос, конечно, ответил, да, потому... Как, как, как идентифицировать? Да? Вот когда у вас есть файлик, подписанный электронной подписью, файл подписи, вы загружаете это, эти оба файла в средства проверки электронной подписи, будь то приложение или портал. На самом деле, даже на портале госуслуг есть сервис проверки электронной подписи. У крупных удостоверяющих центров, у операторов документа оборота, на торговых площадках, ну, достаточно в поисковике набрать сервис проверки электронной подписи. Соответственно, вы туда загружаете файлик, вы загружаете туда файлик с подписью, и происходит проверка. И, и по результатам проверки видно, фамилия, имя, отчество того, кто подписал его, ИНН, СНИЛС и так далее. То есть та идентифицирующая информация, которая хранится в сертификате, она присоединяется к подписанному документу. Так, про подпись для торгов... Подпись для торгов. Любой вид подписи, как я уже упоминал в своем рассказе, наш удостоверяющий центр для любых площадок и торговых и неторговых предоставляет. Есть некоторые, конечно, исключения из правил, когда компания работает сугубо со своим корпоративным поставщиком, но это единичный. Как правило, мы с таким сталкивались за время работы там пару раз всего. Для остальных всех ресурсов можете обратиться на контактный номер, указанный в реквизитах ниже по 8800, вас сверху. Свяжет с отделом продаж и вас проконсультирует полностью по всему спектру услуг и возможному его получению. Следующий вопрос: как оформить квалифицированную подпись для физлица для портала госуслуг? Ответ был выше. Следующий вопрос от Евгения Трифонова: Как и где получить электронную подпись для заверения судебных документов? То есть Все очевидно, да? Ответ... Все то же самое, Ответ... получение, все, да. все идентичное. Uh, про рутокен АЦП в лютус я отвечал. Вот, Андрей Стриков спрашивает, ссылки на какие ресурсы прилагать к письму, чтобы получатель документа с АЦП, не знающий, как ей пользоваться и что это вообще такое, смог сам убедиться в надежности документа? Допустим, ссылку на закон об ОЦП я добавил, а есть какой-то надежный простой верификатор ОЦП, не требующий сложных действий, желательно онлайн. Да, есть. Ну, Он, так носит так. Информацион... Он носит, как правило, информационный характер, это на сайте госуслуг реализовано, и, насколько я помню, у нас на сайте тоже была такая же реализация, возможность проверки подписи под документом. В принципе, госуслуги справляются с этой функцией. Меня, по крайней мере, для демо-показов не подводили никогда, показывали, демонстрировали. То есть можно загрузить документы, файл подписи, проверить соответствие. То есть это просто, понятно и пошагово также описано там. Так, про, про, про отличие RUTOKEN от флешки я вроде бы рассказал даже. Людмила интересуется, хочется ей больше получить информации об усиленной неквалифицированной подписи, есть ли в ней смысл. Смысл есть в любом виде подписи, Он, для этого они введены в нормы закона, неквалифицированные подписи, как правило, используются в корпоративном сегменте, когда компания хочет усилить свои внутренние коммуникации, то есть неквалифицированная подпись отличается от квалифицированной, в принципе... Основное отличие – это то, что сертификат издается не аккредитованным удостоверяющим центром, а простым. И В принципе, конечно, в неквалифицированном сертификата может не быть, но по практике это аналог квалифицированной подписи, э, за исключением того, что процедура выпуска и получения более упрощенная. К сожалению, новые нормы закона эту возможность ухудшили, в соответствии с ними получение квалифициров... неквалифицированной электронной подписи примерно приравняли к получению квалифицированной. Поэтому я считаю, данный инструмент уже стал менее актуальным, но не исключаем, что удастся нормализовать его состояние до былых возможностей. Сейчас идут дискуссии просто плотные на этот счет, поэтому, возможно, станет таким же удобным, как и ранее. Вопросы, на самом деле, исчерпали мы, которые присылали ранее. Вопросы, которые задавались здесь в чате, мы тоже ответили. Ну, не все. Тут есть от нашего секретного друга вопрос. Да, вижу. Комментарии по поводу юридической значимости документа, который не является оригиналом. Полагаю, следует оговорить условия доказуемости, так как суды достаточно часто принимают и факсовые сообщения, и плохие копии в качестве юридически значимых. Здесь все-таки больше значения имеет риск оспаривания. Если документы подшиваются в дело со штампиками, дело производства ведется без нарушений. То, скорее всего, вопрос об отсутствии юридической значимости таких документов не возникает. Ну, что хотелось бы ответить на этот счет. Подходы разные. У нас правовая практика по электронному и вообще документ она только формируется сейчас. Ну, по бумажному она более-менее сформировалась, по электронному она набирает обороты. Что могу сказать из практики ежедневной? Мы как оператор ИДО и оператор многих сервисов подписания, через нас проходит ежедневно тысячные объемы, может быть, даже миллионные объемы подписаний. И, соответственно, бывают и ситуации, когда контрагенты начинают выходить на какие-то исковые взаимоотношения и подачи заявлений в суд. И обращаются к нам как к экспертам, как к владельцам системы, в которых происходило подписание того или иного документа. Мы предоставляем необходимую фактуру о том, с помощью какого инструмента был подписан, во сколько подписан, то есть предоставляем протоколы или логи действий пользователей в зависимости от ситуации. И суды, я вам скажу, принимают данную информацию к сведению и подшивают ее, и многократно уже были выиграны суды после предоставления информации от операторов. Поэтому, если используете операторов, не стесняйтесь обращаться к ним за предоставлением доказуемости проведенной сделки. Также у удостоверяющего центра есть возможность по закону провести экспертизу подписанного документа, соответственно файла подписи подписанному документу, то есть предоставить заключение о действительности подписи под документом. Ну что, у нас вроде бы закончились вопросы. Да, вопросы закончились. Я хочу поблагодарить самых стойких, которые дослушали до конца ответы на вопросы, и поблагодарить всех участников вебинара, поблагодарить организаторов. Спасибо команде «Актива» и команде «Коруса», которые организовали данный вебинар и помогли донести ту информацию, которая интересовала слушателей, интересовала зрителей. Владимиру большое спасибо за партнерство. Надежная. Максим, спасибо, я присоединяюсь ко всем благодарностям Максима, спасибо обеим командам, спасибо за активное участие в вебинаре наших уважаемых слушателей, спасибо за интересные вопросы, да, некоторые из них заставили подумать, да, пораскинуть мозгами, как на них лучше ответить, ну, прощаемся. До новых встреч. Если э, какие-то вопросы мы не раскрыли, пожалуйста, пишите на наши э, адреса электронной почты. Может быть, мы устроим еще вебинар по каким-то таким нюансам, которые мы не раскрыли. Мне понравилось сегодня. Не знаю, как теперь. Взаимно. Спасибо еще раз. До новых встреч. Спасибо.